В эфире государственной телерадиокомпания ЛТР Новости. В студии вас приветствует Юлия Ценко. Здравствуйте. И сейчас коротко о некоторых важных событиях сегодняшнего дня. Мусульмане всего мира сегодня отмечают священный праздник Орозуайт. Заявки на освещение предстоящего саммита ШОС подали более 300 иностранных журналистов. Бишкек к проведению саммита Шанхайской организации сотрудничества практически готов на завершающем этапе работы по озеленению и благоустройству мест общественного пользования. Мусульмане всего мира в течение месяца держали пост очищения. Полный отказ от простых человеческих нужд, даже в самые жаркие изнурительные дни, дает возможность мусульманам продемонстрировать силу своей веры. Помимо внешней чистоты, в этот месяц постящиеся стараются строже соблюдать чистоту внутреннюю, освобождение от всех мыслей и действий, скверняющих человека. Священный месяц Рамазан завершился. С раннего утра на Старой площади на праздничный айт-намаз собрались тысячи человек. Также на молитву пришли представители руководства страны. На мероприятии побывал и наш корреспондент Бекбамата Санбекулу.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 Досалы Иса Налиев. Уважаемые соотечественники, от всего сердца поздравляю вас с праздником Урзуайт, праздником духовного очищения, добра и милосердия. В месяц Рамазан с чистыми помыслами проявляли внимание и милосердие к нуждающимся, совершали благие дела.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 Сыддерди, когда ты спубликался, я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 Шо и гораздо айт майрами нам подготовили. Гораздо чанг, ахсакалдары майрам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 Сорунбай Джейнбеков сегодня по случаю завершения священного месяца Рамазан в празднику Розу Айт посетил центральную мечеть города Бишке. Глава государства вместе с соотечественниками принял участие в Айт намазе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 Успеха во всех благих начинаниях. Урзуайт встретила южная столица. Ранним утром во всех мечетях началась праздничная молитва, с которой тысячи верующих встретили этот день. О том, как уж встретил один из самых главных мусульманских праздников, наш корреспондент. Пожеланиями мира, дружбы, благополучия встречает Курбанайт в Кыргызстане и На традиционную праздничную молитву с раннего утра собрались тысячи верующих в центральной мечети сулай в этот день мы просим у Всевышнего самого лучшего мира, единства и согласия между народами, процветания. В праздничной молитве приняли также участие представители властей, которые поздравили кыргызстанцев с праздником Орузо-Айт, отметив, что развитие родного города, родной страны начинается с доброго сердца каждого. «От всего сердца поздравляю всех кыргызстанцев с праздником Орузо-Айт, Процветание нашей стране, дружбы и всего самого лучшего». Этот праздник уходит корнями в прошлое, из века в век. Его отмечают мусульмане по всему миру. Считается, что обращение к Богу в такие дни делает человека чище и лучше. Такие праздники объединяют и сплачивают людей. Пусть наши города, наша страна будут мирными и дружными, счастливыми всем кыргызстанцам мира и добра. Праздничные молитвы по случаю праздника Курбанайт в этом году в Аше прошли по всем мечетям Южной столицы. Поздравляю всех кыргызстанцев с этим замечательным праздником. Городу Ош – процветание и мира. Пусть в каждом доме царит любовь, всем здоровья, мира и благополучия. Курбан Айт особенный праздник для сотен тысяч человек по всему миру. Верующие встают задолго до восхода, чтобы отправиться на праздничную молитву. Молятся мусульмане из-за умерших, приберегают для этого дня и сокровенные просьбы. Алена Смирнова, Торсунумар Бигджанар Избайлу Лтр Ош. Президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев поздравил народ Кыргызстана и главу государства с праздником Розуайт. Мне доставляет безмерную радость, что в результате наших совместных усилий за последние годы свое дальнейшее развитие получает взаимное уважение доверие между нашими братскими народами. Традиционные узы дружбы, основанные на принципах взаимовыгодных отношений, говорится в поздравительной телеграмме. Президент Узбекистана выразил уверенность в том, что встречи на высшем уровне в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в городе Бишкек станут очередным важным шагом, на пути достижения нового этапа отношений, добрососедства и стратегического партнерства между Узбекистаном и Кыргызстаном. Президент Таджикистана Имамали Рахмон поздравил народ Кыргызстана и президента Кыргызстана с праздником Урозуайт. В эти благословенные праздничные дни мы преисполнены желание преуспеть в благородных деяниях и в притворении в жизнь таких высоких ценностей светлой религии ислама, как согласие, братство, солидарность, единодушие, взаимоподдержка и добродетельность. Уверен, что наши плодотворные, созидательные межгосударственные отношения в дальнейшем будут последовательно исполняться новым содержанием, отвечая жизненным интересам двух стран, говорит, в поздравительной телеграмме. Также президент Казахстана Касым Джиумар Тукаев направил свои поздравления кыргызстанцам и главе государства в эти священные дни, которые дарят чувство добра и теплоты. Желаю вам, уважаемый Сарон Башарипович, огромных успехов в благородном деле, а братскому народу Кыргызстана, процветание и благополучия. Пусть отмечаемый всеми мусульманами мира с большой радостью священный праздник Урозуайт принесет им согласие и достаток. Говорится в поздравительной телеграмме президента Казахстана. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил народ Кыргызстана и президента с праздником Урзу Айт. «Пусть в этот священный для всех мусульман месяц Рамазан и милосердный праздник Урузу Айд будут приняты все подаяния, благие поступки и молитвы. Пусть благословенный праздник, демонстрирующий благие стороны ислама и призывающий к благополучию, терпению, милосердию, подарит всем нам добро», говорится в поздравительной телеграмме первого президента Казахстана. Президент Туркменистана Гурбан Гулыберда поздравил народ Кыргызстана и президента с праздником и выразил искреннюю надежду, что этот светлый праздник испокон веков, символизирующий торжество высоких духовных ценностей, гуманизма и благотворительности, добросердечия и нравственной чистоты, будет и далее способствовать укреплению взаимного уважения и солидарности среди всей мусульманской умы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил народ Кыргызстана и Сурнбая Джинбекова с праздником Урузо Айт. От своего имени от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и в вашем лице всех мусульман страны по случаю Рамазан Байрамы, который восхваляет высокие морально-этические ценности, говорится в, поздравитель... в поздравительной телеграмме. Глава правительства Афганистана Абдула Абдула также направил свои поздравления кыргызстанцам и президенту, пользуясь случаем, в наполненные дни радостью молю Всевышнего и о неспослании вам здоровья и успехов, а братскому и дружественному народу Кыргызстана, благополучия и дальнейшего процветания, говорится в поздравительной телеграмме главы правительства Афганистана. Также свои поздравления с праздником Розу Айд главе государства и гражданам Кыргызстана направил султан Омана Кабуз бен Саид, шей государства Кувейт, наследник принц Абу Абудаби, король Иордании Абдулла II, президент Молдовы Игорь Дадон, президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, президент Джибути, султан Омана, эмир Кувейта и председатель семейного фонда развития Объединенных Арабских Эмиратов Фатима Бинт Мубарак.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 Сегодня по всему Кыргызстану отмечается священный праздник Рузуайт. Рузуайт или Ид Аль Фитер знаменует завершение мусульманского поста, который длился в течение священного месяца Рамазан. В праздник разговения мусульмане подводят итоги ушедшего месяца, готовят национальные блюда и встречают гостей. На празднестве священного праздника в селе Чуйской области и наш корреспондент Айтул Кунсулпуева. В семье Шакина Па подготовка к празднику Орозо Айт началась еще с раннего утра. Праздничный стол со всевозможными яствами, приготовление самых разных блюд. Родственники, соседи, друзья и, конечно же, отличное настроение. Стало традиционным празднованием Орозо Айт в этом доме. «Каждый год мы встречаем этот праздник с особым размахом. У Розуайт нужно встречать с чистыми помыслами и желать каждому гостю только добра, мира и счастья. В нашем селе Койташ очень дружные соседи. И для нас важно поддержание связи. Такие праздники сплачивают нас духовно». По словам невесты Шакинопа, в этом году она держала апосты, и окончание месяца Рамазана она встречает с особым трепетом. В этот праздничный день, по древним традициям, верующий должен посетить семь домов, отведать приготовленные блюда и прочитать молитвы, отметила она. Этот день считается у нас днем благоденствия, днем, когда люди все просят у Бога самое все что есть хорошее в этот день у нас готовится заранее готовится бор -соки, заранее готовятся все сладости заранее готовится все что нас надо накрыть на стол празднику Розу Айта особо радует и маленьких детишек проживающих в селе Койтаж еще с раннего утра они с приветами и огромными пакетами в руках забегают в каждый соседский дом ребята проживающие в данном селе знают о священном празднике все Праздничные гуляния в честь священного роза Айта отмечают не только дети, но и взрослые. Селекой этаж. Каждая семья, проживающая здесь, должна посетить хотя бы пять домов. Здесь принято ходить друг к другу в гости. Эта традиция отмечают старожилы. Этот праздник прощения и милосердия. В этот день необходимо очистить душу от обиты и злобы, чтобы встретить начало нового месяца в мире и согласии. «Вот так каждый год мы ходим друг к другу в гости. Это сплачивает нас. Хочу пожелать каждому человеку в этот священный день обрести мир, покой и счастье. Нашему государству желаю процветания и мирного неба». Сегодня по всему Кыргызстану отмечается священный праздник Орозо Айт, также известный как Итальфитр. В этот священный праздник женщины готовят традиционные блюда, накрывают праздничный стол, а также приглашают в гости соседей, родственников и близких к себе людей. А также по древним традициям в этот праздничный день двери каждого дома должны быть открыты. При входе в дом в Кыргызстане принято говорить Айтмарик Булсун, что в переводе означает «пусть этот праздник будет удачливым и благодатным». Айтолкун Сулпуева, Кайна Рормонов, ЛТР, Чуйская область. Также сегодня Сорун Байджинбеков поздравил экологов страны с профессиональным праздником – Всемирным днем охраны окружающей среды. Уважаемые экологи, поздравляю вас с профессиональным праздником – Всемирным днем охраны окружающей среды. Вопросы природосбережения в последние годы вошли в число приоритетных вопросов, обсуждаемых в международной повестке дня – все больше стран активно внедряют принципы зеленой экономики, основанные на бережном отношении к окружающей среде, использовании возобновляемых источников энергии и рациональном использовании природных ресурсов. Кыргызская республика все активнее вовлекается в деятельность мирового сообщества по сдерживанию глобальных экологических угроз. Дорогие экологи, мы как страна с экологически чистыми продуктами и экотуризмом должны усилить проводимую работу по сохранению и бережному отношению к природе. Впереди нас ожидают объемные задачи по улучшению экологической ситуации. Необходимо провести реформирование природоохранного законодательства и нормативов, внедрять принципы зеленой экономики, рационально управлять водными ресурсами, расширять площади зеленых насаждений, развивать инфраструктуру по утилизации и переработке отходов. Стимулировать использование альтернативных и экологически чистых источников энергии. Поздравляю вас со Всемирным днем охраны окружающей среды, желаю всем вам здоровья, успехов в работе и благополучия. В рамках двухдневной рабочей поездки в Джалабадскую область первый вице-премьер-министр Кубадбек Буронов побывал на строящейся противолавинной галерее. Посетил несколько гидроэнергетических объектов. Далее ознакомился с ходом строительства альтернативной дороги север-юг. В Джалабадской области побывала и наша съемочная группа. Самым масштабным и амбициозным проектом с момента обретения независимости для нашей страны стало строительство альтернативной дороги Север-Юг. Протяженность ее составляет 138,5 километров, включая туннель. В рамках рабочей поездки в Джалабадскую область первый вице-премьер-министр ознакомился с ходом строительства участка Джалабад-Казарман, альтернативной дороги Север-Юг и строительством туннеля через перевал Кугард. Туннель, как я говорил, уже состоит из основного тоннеля и, и штольни. Их на одинаковые 3890 метров. Они между собой соединяются каждые 300 метров э, с бойками. А сервисная штольня она, э, является многофункциональной. Она будет служить в процессе эксплуатации для эвакуации людей и для обслуживания туннеля. Работы по прокладке туннеля в текущем году будут завершены на 700 метров. Также вице-премьер-министр Владбек Буронов посетил и туннель на перевале Кугард. А, Хочется сказать, что туннель состоит из двух частей, на которые мы стоим. Это основная часть для транспортных средств и вторая часть для эвакуации людей. Если здесь возникнут какие-то а, ситуации то людей можно будет вывести через дополнительный ход. Также дали информацию о том, что а, здесь работает более 500 работников, а, 30% которых местные жители. В принципе, кроме графика, то есть вот, э, календарный график работы, других претензий на строительство туннеля нету. Э, сами посмотрели, убедились, очень качественная работа и ведется. Строительство качественное, армированный бетон, Толщиной наверное, в некоторых местах до 120 сантиметров, а так стабильно от 60 до 90 сантиметров армированное бетонирование идет. Это участок Гойчку-Булах на 246-м километре от дороги Бишке кош В этом самом месте возводится новая противоловинная галерея. Ожидается, что защитная конструкция протяженностью более полукилометра позволит транспорту без проблем миновать один из наиболее опасных участков. Ну а здесь мы можем увидеть уже готовый проект туннеля на 246 километре автодороги Бишкек-Ош. Ширина данного туннеля будет составлять 9,5 метров, длина 460 метров. Все это делается для того, чтобы в первую очередь обезопасить водителей от наката снежных лавин, которые сходят именно на этом самом месте. Строительство началось в этом году. Вообще контракт составлен в 2017 году. Было составлено соглашение между Японией и правительством Крымской Республики. Она выделена 42 миллиона долларов. Вот на сегодняшний день здесь определенный уже контракт составлен с японской компанией. Важным пунктом поездки стали главные гидроэнергетические объекты страны. Вице-премьер-министр посетил Камбаратинскую ГЭС-2, Токтогульскую ГЭС, а также ознакомился с ходом реконструкции Учкоргонской ГЭС. Здесь Кубатбек Буронов ознакомился с условиями работы персонала, состоянием оборудования и обсудил со специалистами готовность к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода. С ГЭС 2 в принципе, там... Как вы знаете, уже до 260 года был запущен первый агрегат, сегодня работает нам необходимо, последующие два агрегата надо будет запустить. Также в Токтогусу здесь тоже проводились работы по реконструкции, реабилитации, здесь были заменены генераторы, трансформаторы и другие кабельные хозяйства, в общем, здесь тоже очень хорошая работа проводилась. Затем Буронов отправился в администрацию базар Кургонского района, где встретился с представителями местного самоуправления. Присутствующие смогли задать интересующие их вопросы и обсудить пути их решения. А в основном вопросы касались проблем дорожного строительства и поливной воды. В ходе встречи было отмечено, что правительство прилагает все усилия для реализации поставленных главой государства задач в рамках объявленного года развития регионов и цифровизации страны. ЛТР. Область. В селе Урок Чуйской области милиция разогнала собравшихся жителей. Отметим, сегодня после праздничного айт-намаза подрались трое парней. Один из них пострадал. Милиция задержала около 10 местных жителей. На месте присутствовал заместитель министра внутренних дел, а также руководство ГУВД Чуйской области. В первом майском районном суде Бишкека сегодня избрали меры просечения экс-генеральному прокурору Аиде Соляновой. Она будет находиться под стражей в сезон номер один Бишкека до 26 июня. Напомним, 3 июня Аида Солянова после допроса по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева была задержана. Она выдворена, была выдворена в ВВС. Уголовное дело о незаконном освобождении Батукаева возобновили в январе. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавший мурак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты. Продолжение С 22 мая Министерство иностранных дел начата аккредитации иностранных журналистов на участие в освещении заседания Совета глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится 14 июня в Бишкеке. Для освещения мероприятия подали заявки более 300 иностранных журналистов. Это представители СМИ таких стран, как Беларусь, Индия, Иран, Китай, Монголия, Пакистан, Россия, Узбекистан и Япония. В том числе журналисты иностранных государств Франции, Великобритания, США и Германии, аккредитованные примит. В их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 Тем временем в Оши вот уже больше месяца работает новая больница, которую Китай построил в дар южной столицы. Клиника полностью оснащена новым современным оборудованием из Японии и Китая. На ее базу перенесли сразу 7 отделений Ошской городской больницы. За месяц тут провели уже 170 операций, причем принимают от пациентов со всех регионов страны. Новая больница на 150 мест вот уже полтора месяца принимает пациентов в Южной столице. Современное медоборудование, комфортные палаты и кабинеты. Для лечения тут предусмотрено все. В новой больнице теперь располагаются сразу семь отделений, в каждом по 40 койко-мест в одной палате по три кровати. Например, поставили капельницу, и врач отлучился, но за медиком идти не надо, все автоматизировано. Пациент нажимает нужную кнопку, и врач сам приходит. Для людей созданы все условия. Новую больницу в Южной столице выстроили представители Китая в дар городу Ош. Здание построено по международным стандартам. Здесь, например, есть аппарат доплерографии, которого раньше вообще не было. А, был аппарат... При помощи этого аппарата можно сканировать все сосуды человека. Это помогает в диагностике самых разных заболеваний. На более профессиональном уровне при помощи нового оборудования теперь ваши могут лечить заболевания головного мозга. Молодой специалист Эльнура Иралиева уже осваивает новую аппаратуру. Чтобы уметь обращаться с нею, она училась в Москве и Санкт-Петербурге, а недавно прошла стажировку в Японии. Электроэнцефалограмма показана при всех видах головных болей, черепно-мозговых травмах, при эпилепсиях, пароксизмальных состояниях при сосудистых дистанциях, при потерях сознания, неясного генеза, также при церебровоскулярности и органических поражениях головного мозга. Связь, компьютерная база, в своей работе врачи новой клиники используют цифровые технологии. Автоматизация продумана до мелочей. Любого врача можно вызвать в операционную одним нажатием кнопки, а за ходом операции могут наблюдать родные пациента. Все данные пациентов хранятся в электронной базе. От приемного покоя до диагностики все результаты вносятся в электронную карту пациента. Новая больница в Аше принимает не только жители Южной столицы, но и других регионов, которые обращаются за помощью. За месяц тут получили лечение более тысячи человек. В новую клинику перенесли отделение хирургии, реанимации, травматологии, неврологии, отделение первой амбулаторной помощи. Также тут будет кардиология. За месяц мы провели уже 170 операций. Открытие новой больницы Ашани восприняли как результат сотрудничества Китая и Кыргызстана. На строительство больницы китайская сторона потратила 1 миллиард сомов. Клиника оснащена современным японским и китайским оборудованием. Чтобы работать на нем, кыргызстанские врачи прошли обучение за границей. Алена Смирнова, Самара Асанова, Лтр Ош. На старую площадь во время Айтнамаза двое неизвестных пытались пронести оружие. По данным ГУВД, сотрудниками 4-го отдела милиции УВД Октябрьского района были выявлены попытки пронести колющие режущие предметы и оружие травматические пистолеты, где на месте сразу были задержаны подозрительные лица и доставлены в УВД Первомайского района для дальнейшего разбирательства. Каких-либо других фактов правонарушений и происшествий в период проведения Айтнамаза зафиксировано не было. К этому часу это все новости. Всего доброго. До свидания. Oh,